Сегодня мы поговорим о том, как научить ребенка постоять за себя. Это один из самых животрепещущих вопросов. Волнует он и мам, и пап, но пап, наверное, все-таки больше. Жизнь жестокая штука говорят мужчины. В ней надо пробиваться с боем, а ты, ты растишь слюнтяя. Причем нередко по поводу. Сыновнего слюнтяйства негодуют отцы, которые сами в детстве постоять за себя не умели. Да и во взрослом возрасте не очень-то напоминают Рэмбо или Джеймса Бонда. Ну, хотя, это понятно. Всем нам хочется, чтобы дети не повторяли наших ошибок и были счастливее. Но далеко не все дети успешно усваивают уроки самообороны. Многие зажимаются еще больше, потому что не могут себя преодолеть и одновременно боятся вызвать неудовольствие папы. А поэтому они предпочитают поменьше жаловаться на обидчиков, скрывать свои переживания, перестают доверять родителям, отчуждаются от них. А такое отчуждение оно порождает еще большие страхи. Ведь когда ребенок, утрачивает опору в лице взрослых, он ощущает свою полную беззащитность. А если он еще и от природы несмелый, то страх перед миром может стать паническим. <музыка> Бывает и другая крайность. Детям, которые привыкли чуть что кидаться на обидчиков с кулаками – бывает трудно ужиться в коллективе ну а если родителям все таки удастся уговорить администрацию не выгонять ребенка вокруг него как бы образуется вакуум с ним предпочитают не связываться а ведь чувствовать себя бешеной собакой которую боятся и ненавидят уверяю вас не очень приятно к школе у ребенка может сложиться Устойчивое убеждение, что кругом одни враги. Ну, а это прямой путь к депрессии, которая в подростковом возрасте порой может быть чревата даже самоубийством. Вот мама одного такого ребенка, Светлана, рассказывала о сыне. Говорила так, Степа с детьми играл неплохо, но нам не нравилось, что он больше склонен подчиняться. Вот отберут от него ведерко. Он стоит, не протестует, попросит машинку, даст. Муж смотрел-смотрел на это, а потом начал его учить. Говорил так, если у тебя что-нибудь отбирают, ты не церемонься, дай разок в нос, и все отстанут. Ну, все действительно отстали. И даже попросили Свету гулять со Степой где-нибудь в другом месте. Благо рядом с домом был парк, и места хватало. Но, к счастью, Светлана не стала дожидаться подросткового возраста, а постаралась побыстрее загладить результаты папиной педагогики. Правда, удалось ей это не сразу. Ведь мальчик начал входить во вкус. Ему понравилось, что его все боятся. Спасло положение только то, что по натуре Степа был не злобив. А вот представляете, если бы семена упали на более подготовленную почву, ну скажем, если бы он был повышенно конкурентен, обидчив, агрессивен. Если об этом размышлять, то мне кажется, важно разделить два разделить. момента. Первое это отношение к ситуации самого ребенка, и второе это отношение родителей. И также следует спросить себя. А так ли драматично обстоит дело в глазах вашего сына или дочери? Действительно ли им кажется, что их обижают, унижают, подавляют? Или это вас в родителях вдруг всколыхнулись какие-то давние обиды, и вы невольно приписываете детям свои представления о жизни? К сожалению, дело частенько обстоит именно так. Почему к сожалению? Ну, да потому что в детях таким образом закладывается комплекс неполноценности. Не зафиксируйся, взрослый, на какой-то мелкой несправедливости, совершенной по отношению к его ребенку. Тут может быть, ничего бы и не заметил. Ну, толкнули, ну, подразнили, там, не приняли в игру. С кем не бывает. Нет, конечно, бывает и настоящее унижение. Когда Э, так сказать, крутые одноклассники или жестокие учителя действительно травят неугодного. Но нередко взрослые на самом деле раздувают из мухи слона и этим только вредят своему ребенку, поскольку вместе с мухой, то есть с пустяковой обидой, раздувается его самолюбие. А раздутое, гипертрофированное самолюбие – Мешает человеку нормально строить отношения с окружающими. Он во всем выискивает подвох, вспыхивает, как спичка. Ну, понаблюдайте за людьми, которые зафиксированы на отстаивание собственного достоинства. Много ли у них друзей? Любят ли их однокашники, соседи, сослуживцы? Затевают ли с ними какие-нибудь совместные дела? Или э, вообще-то стараются от них держаться подальше? В крайнем, уже в клиническом варианте, такие люди обижены на весь мир. Все вокруг плохие, только они одни хорошие. Обида вообще очень плохое, очень вредное чувство. Она разъедает душу, пробуждает в ней злость, зависть, ненависть. Вы можете себе представить обиженным, ну, например, преподобного Сергия Радонежского или любого другого святого. А разве их никогда не обижали? Наоборот, обижали еще как. А многих даже замучили до смерти. Неужели святые не обижались, потому что у них не было чувства собственного достоинства? И их можно было заставить как угодно унизиться, полностью покориться чужой воле. Но тогда... Если это было бы так, почему их не могли заставить воровать, убивать, развратничать, поклоняться чужим богам? Даже просто снять кресты, то заставить не могли? Значит, можно в каких-то случаях не отвечать ударом на удар и при этом не, будь, не быть трусом. Наша культура, которая насквозь хотим мы этого или не хотим, проникнута православным духом, учит нас. Прощать личные обиды, но при этом не бояться вставать на защиту других. Ну, конечно, нельзя требовать от обычного человека, и тем более от ребенка, стойкости святых и героев. Но если не настраивать детей на благородную, детей волну, благородную волну, из них не удастся воспитать по-настоящему смелых людей». Я хочу обратить внимание ваше на слова и образы, которыми мы, взрослые, пользуемся в общении с ребенком. Для нормального развития ребенку совершенно необходимо верить, что мир добр. Да, конечно, в нем могут встречаться отдельные вкрапления зла. Но именно вкрапления ⁇ редкие и непременно побеждаемые добром. Иначе страх... Парализует ребенка. Он тормозит его интеллектуальное и эмоциональное развитие. Недаром даже дети, которые пережили суща ад, войну, стихийное бедствие, утрату близких, подсознательно стремятся забыть, вытеснить кошмарные переживания. И действительно, очень многое со временем забывают, переключаясь на более радостные, светлые впечатления – потому что иначе у них не будет сил жить и взрослеть. А тут не кто-нибудь, а собственные родители, чье слово весит для маленького ребенка гораздо больше слов всех остальных людей, выбивают у него опору, подрывают его представление о доброте, справедливости окружающего мира. Вместо того, чтобы ну, просто защитить сына от обидчиков, Отец с одной стороны нагнетает в нем страхи, говоря о жестокости мира, а с другой лишает малыша самоуважения, называет его слюнтяем. Ну и, и после этого, ну как-то, честно говоря, наивно ждать каких-либо положительных сдвигов в поведении робкого ребенка. Поэтому пока дети не могут себя сами защитить, пока они еще маленькие, их нужно защищать. Нужно защищать обязательно. Ну, конечно, не стоит уподобляться склочникам, которые по любому поводу бегут качать права в школу, в садик, во двор. Но оставлять ребенка беззащитным, да еще и попрекать его тем, что он не может постоять за себя, взрослые, на мой взгляд, просто не имеют права. Ведь это самое натуральное предательство. Поверьте, если бы ребенок мог... Расправиться с обидчиками без посторонних, он бы с удовольствием это сделал. Никому не хочется чувствовать себя слабаком и трусом. Как только он соберется с силами, ваша помощь станет ему не нужна. А пока этого не произошло, долг родителей обеспечивать ему надежную защиту. Ну, в конце концов, мы ведь тоже далеко не всегда справляемся со своими обидчиками сами. В каких-то случаях приходится прибегнуть к помощи милиции. Ну вот, как бы вы посмотрели на милиционеров, вы приходите, просите защитить вас от бандитов, а вам отвечают, а кулаки-то у вас на что? Сами защищаетесь, как можете. Человек должен уметь за себя постоять. Вы думаете, что неправомерно сравнивать маленьких хулиганчиков с большими? Но ваш-то ребенок тоже маленький. И для него петька сколькой, которые терроризируют двор или группу в садике, такие же страшные, как для вас настоящие террористы. Но все равно остается вопрос: как же все-таки побороть страх перед обидчиками? Ведь одно дело, когда человек не дает сдачи из благородства, а другое, когда он просто трусит. Ну, трусист, конечно, ее надо преодолевать. Мой опыт общения с детьми показывает, что страх преодолевается легче, если ребенок дает отпор врагу не ради себя самого, а защищая кого-то слабого. Это более действенный стимул.